Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я, Мистер Интересный И сегодня мы играем на сервере Hypixel в такой мини-режим под названием Bad Wars Сегодня со мной Милопи, Крис и Фрозер. Сможем ли мы выиграть этой компанией людей? Если мы выиграем, вас обязательно лайк За наши старания, за то, что мы сегодня, 2 ноября, потратили очень много времени и мало что вышло у нас, так сказать Теперь, поставьте лайк, подпишитесь на канал так, начинается наша игра. Мы за зеленую, конечно, не мой любимый цвет, мой желтенький, а, мой Цвет солнца, конечно же. А, да. а, У меня любимый цвет Артур пирожков. Ну, тоже хорошо. Так, вы пока стройтесь. Я давайте как-нибудь хоть немножечко. Я немножечко закрою нам кроватку, чтобы хотя бы, если ломать, то не за одну секунду. Да, побыстрее, спасибо. Не, почему не сработать. Побыстрее, слушай, да, дорогие друзья, побыстрее. Так у меня реально получилось... Ну, ладно, ты, я ты, собираюсь... Ты слушай, а, я... а где ты это написал? А как? Ай, я лох! Упал. Ой, дурак. Ладно, домой пора, домой. Ты слишком быстро строишься, что сервер не успевал понимать. Что ты строишься? Где обсидиан бери, точнее, эмеральды. Так, все, эмеральды мои, эмеральды мои. Да, забирай все. Да, намерали, как так. на нас пойдут, сразу жарим. Разно, буду орать. Артур да, Пирожков. Э -э -э, Артур Пирожков. Так. Кричать. Нам потом кинут страйк. <связывая> да, Артура Пирожкова. Артур, не, не, не кидай нам. нам. Мы, Я не буду тебя разманивать. Да, мы э -э -э сказать так. Почти. Кстати, я на алмазы прострою. Ты тогда пирожков Артур, они а не Артюр Пирожков. Пирожков Артур! Не, что-то не рифмуется. Он, по-моему, специально продумал так, чтобы его только так называли. Так, у меня 4 алмазика. Нормально же нам, да, как помню. Так, там кто-то обижает или что? Не... Я чувствую с амиральдами не сдох. О, меня там никто не обижает. Там никто меня не может обижать. Там там они без... бесполезны. Там только мелопи и... обидит. Там только милопи может обижать. Нормально, никто другой. Так, на нас никто не идет, слава богу. Очень хорошо. Так, еще бы два эмеральдика. Два амиральдика, ладно, попробую сходить. Смотрите, что я вам предлагаю. Давайте не нападаем, пока что, а максимально прокачиваем свою базу. Что там, у тебя Я скажу вам мою тактику, я покупаю лук. А, очень хорошо стреляю. Осторожно, сине простроившись на мите. Все, все, я иду, два эмиральтика, да, есть у меня. кайф. И я кайф, как парик, знаете, как Ой, АП переводится? Извините, пирожков, артур! Да, артур пирожков. Ладно, давайте попробуем. Может, на желтых потихонечку? А. На же? Да. А чё, там на ну а че, не на нас, мы на них. Я Тогда С... секунду. Не очень хорошая по низу сейчас строго. Тогда, Тогда закупайте, не не динамита, не закупайте не динамита, закупайте. Динамит. Динамит. Я... Желтые, я смотрю, угу. агрессивные, да? Сейчас, попустим. Да, да мы это опустим, да. Опустим, Самое главное, чтобы нас не опустили. Извиняюсь. А попуски ну, ты попусти, конечно. Попуск! попусь. Так, все, давайте здесь тоже. Я здесь тоже. Я просто. Это желтый, да? Кинул фейербол или это как си э фрог, да? Это теннисный мяч. <пошло>. Я. Что? Так, мы остались против завтра, да? Да, да, да. О, нифига. Так, у них, короче, э, ну, подзрывать можно. А, Ни хрена! Ни хрена, тактика! Я тут не ожидал, конечно, такого, извините. Вы не видели этого? Минус, не спешите вы! Не спешите вы никуда! Везде успеете, поспешишь людей на себя. если мы одни. Центр, смотреть у них подружить. они на центр. А че лук они навсегда раз... дается? А, дайте мне 8 золота, дайте мне 8 золота, я их уберу. А лук не навсегда. А, лук не навсегда. Желтый, а, а, а смысла... если что у нас не простроено, по-моему, на центр. Фрозара, а хер... дай, дай мне 8 золото. А вот с... а как ты объяснишь, что он у меня остался? А, лук. Да. Албу стук! А, И это баг. Табак? Вот а, он. обманули. Так, зеленый идет, зеленый идет. <с а, <с это майка. К нам зеленый идет, да Так, у меня есть три изумруда, кому если надо, я положил в нашу общую выборку. Желтый через центр, желтый через центр. Желтый еще через центр? Ну, а все. А все, я его скинул. Одного. Ну, тупень. О, это что? Это на... Кому? что? А я его просто скинул если одну ты, О, плохо, ты нормальный вот мог бы я сейчас включить так свой детный сайт сейчас наговорил Не надо так говорить они же не виноваты что мы их выигрываем и мы не виноваты то мы с ними играем куры такие коуны кто сказал? Я. Потому что у меня Пкан капкан. А, ну нормально тоже. Идут, идут, идут, идут. Но я но я но я их переиграю и уничтожу. Ага. Переиграю, уничтожу. Вот гей какой. Переиграю и уничтожу. Они фиг нас сломают. Я подкинул это мразь. Я сдох! С такими норм... жесткими вещами. Оу, я не пойду, ну, я не хочу. Все. Не хочу. Мне страшно. Я просто. А, а они да? поверху идут, поверху, поверху. Вот он, вообще? вот он, тревога. Я ага! Не Ты не чё не а, Лох! Охренел! Эти ору он охренел от жизни! Он Нет, он охренел сейчас! Эти ору. Я стою. Алгат, он меня скинул. Все, забить он Ты лох. Честил. Я, по-моему, тоже лох. Он... Нет, вот этот, а... Но он, он реально охренел. О, Не, он профессионала, а он просто охренел настолько, что, типа такой взрывает и у нас, а у нас оказывается. А у нас Артур пирожков Да, у, у нас фу. Артур пирожков, и... по-моему, тут рефлексит. Офигеть, Нет. Так, они, по-моему, опять поверху решить. Офигенно, я сейчас, короче, что прокачать? Печку или броню? броню. Печку. Окей. Okay. А, вода забагалась. А -а -а. Давай, а давай, давай, давай. А, нет, я могу прокачать, есть, прокачать броню. А печку я тоже не могу прокачать, потому что... О! Изверху. Гумает, ломают гамают, Гумают, нас. нас гумают. Потому что я... я ага, я его eu... активно бил. Был. Как бы следить за ситуацией? Я вас буду отвлекать. Вы можете, конечно... Да? да. А нет. А, стоп, реально фул кровать. Но. Офигеть. А он, кстати, сломал а, лох. Упал тут один. Я, как бы она фул но все равно он сломал вот одну обсу. А нормально. А, чтобы ее сломать было сложно. Нормально. Дай к нам добра. Пух. Дай к нам добраться было нереально. Чтобы мы сами путались. Нашли, убили. Пошли, почти с Кристофором могли бы. Ну нормально туда застроил. да? если я сейчас к ним пойду и убью всех троих, то это, наверное, будет нереально, нам бы, нет, нам бы не троих. Лучайший камбэк. Нам бы сначала динамичку У кого-то динамик есть? смотрите, я сейчас попробую пойти за Утад Смит. Я сейчас иду к синим загружаюсь. А что, только мы остались? Да, мы желтыми остались. но no. Их уже, no. их желтые порешали вопрос Так, ладно у нас. Они, а они, они, они, з... Наверное, вот это, они зря да. на нас нападают, потом А. Так же, тут, нас вот тут э, дорогие друзья, у нас есть желтый на базе, Я сейчас не вижу. У меня просто есть штучка прикольная. Хм. Э, собираете максимально алмазы. Нас атакуют, нас атакуют, нас атакуют. Вижу, вижу. Так, где это? Так. Где... Он асс... <свят> а все Да все, он умер, по-моему. Да? ты его убил, да? Нет, он не умер. Нет. А вон он сверху, все сверху, сверху, сверху. <свят> Сука, вон он, вон он, вон он, вон он, он, он, он. там ну вот <laughs> heしか... <существ> как он нас сломал? Вот а, он, по-моему, у нас был на базе. Так скажу. Все, считайте, он нас нормально. сломали. Да? Ту Мне кажется. Он ушел. Он ушел? Он ушел? Извер. Он на базе, он на башне, на башне, на башне, на башне, на желтой. А. а сейчас я сделаю кое-что, если здесь будут алмазы. А вот он все вижу. Их там двое. их так двое, двое. там ну потерял, он, он меня бесит. Но он меня а выиграет, ты... может спокойно. Убрал. Убрал. Все. Так, о, -о, -о, -о! тут, вон, у... вон, вон. тут улучшить можно что-то. Броню. Так. так. Я вижу я вижу, я вижу, я вижу. Давай, давай, давай, давай. Убрал. Брал все. Uh -huh. Пошли, пошли загутраемся сейчас на, на броньку алмазную. Потому что она нам сейчас э, очень поможет. Yeah, I... И максимально прокачивайте все, все э, алмазные вещи. Ну, ну этими алмазами. Uh -huh. Улучшение. Так, ждем. Бингрим. We'll be... we'll be... Идут на нас. Идут. Так, все, все, ждите, ждите. Я, я сейчас подлечу уже. Вы что, не здесь своих путей наставили? Я сейчас сзади и... крестану. Я сейчас его сзади крестану. Mm -hmm. Давай, давай, давай. У него давно Там еще через центр идет. Да-да-да, у него, да, да, да, да, у него есть... Прыжок. Так. Он, он запил так, невидимку, не Запил невидимку. Давай, да, ты, ты строит, с невидимкой точно. А тут, пока, короче, тут... Осторожно, осторожно, осторожно, осторожно. Ах ты ж! Mm -hmm. Он на крыше один. А мне неудобно, меня залагаю на ну, Крыши. Вот он, ну, вот он это? сзади, сзади, сзади. Браво. Зачем? А Ловушка сработала. Воды воды налил все? Он не лавок, Нет. А это нет. мы налили воды. Вот это он воды Нет. Воды наваливается. Воды. Ой, а, все. Он... Не, не он заметил, он... я думал, это вы где-то копаетесь. Нет. Все, все, все, все, считайте, считайте, я я откинулся. Я его, okay. его почти убил. Я его... А, наш кровать сломали. А, ты что, не заметил? У, у меня нет, гаги какие-то. У, да, у, этом... у меня гаги. У меня гаги. Это yeah. он, это он делает гаги эти. Убрал. Я что один? Да. Yeah. Да, возможно, игра получилась не очень, но мы сильно старались. Не знаю, как она вам понравилась или нет. Это будем смотреть по вашей активности. Спасибо, кто посмотрел. Поставьте свой царский лайк. Пишитесь на канал. Всем удачи. Пока.